Всем привет дорогие друзья, вы на канале Йоба Геймс, с вами как всегда ваш Сантьяго И сегодня мы принимаем новую рубрику, новую эстафету, шоу таланта Чат Рулет Давайте посмотрим, что из этого получилось, а перед просмотром поставь лайк этому видео Обязательно напиши комментарий, а мы начинаем Алло, Здорово. Здорово. Здорово. нихуя ты флекс машина, братик, еба Кайфово, не, выглядишь, да. Блять, <с Picinics>? <с jeszcze> Если смеешься, то я им подкатываю, бра. Как тебя зовут, бра? Меня зовут, блять, МС Саня. МСяня, зачитай, МС Саня, нихуя? Прикинь, меня да, Саня да. тоже зовут, ебать. Пау. О, привет, братан. Привет. Не отвлекаю. Нет. Как Слушай. А, понял, понял. Не въебенное пиво. Спасибо. Да на здоровье. В, в, вечер. Ветер в чайник, да? Слушай, братан, мне нужно было бы у тебя узнать, короче. Э, я хочу создать шоу на ютубе. Шоу талантов. Вот. Э, у тебя есть какой-нибудь талант, короче? Без талантов? шуток я... одно время пытался гру и пишу стихи. Вот мы ищем, претендента, нового участника нашего ток-шоу. Как звать? Бля, и без тебя как меня звать. Меня не ебет абсолютно нихуя, братан. Я просто хотел, короче, тебе подойти с предложением, понимаешь, а ты вот так вот меня встречаешь. Ну, ты что ли, ты не любишь потому людей? Потому что ты замученный. Бля, тебе по -кайфу. Каких, блядь? Я мужик в собственном проявлении. Я, блядь, викинг. Я гора, нахуй. Я стальной мужик, блядь. Ты че, ебать? Куда идти с тобой? Пошел нахуй отсюда, залупа, блядь. Я выхожу, ебаши-ебаленьки. Тебе даю тоже две секунды, нахуй. Если ты сейчас не заваливаешь пизло, я беру свою кулачину, толкаю ее так глубоко, блядь, что ты никогда не достанешь, нахуй. Я... Ты подходишь мне подобро, чтобы ты вот здесь бы стоял, короче, было бы кайфово. Что ты умеешь максимально круто делать? Смотри, бро, смотри, бро, я умею флексить одновременно, блять, ебашить и рэп. Ебать, рэп читаю охуенно, братан. Бля, сейчас включу смузи, называется, пиздатый трек. Самый пиздатый трек из моих треков, ебать. Хочешь послушать? Бля, брат, я надеюсь, короче, что твой биток будет не хуже, чем твой образ, братик. Давай, короче, тогда ты будешь первым претендентом в наш отборочный тур. Дадим на обзор, короче. Давай, я жду. Все, начинается. Шоу. на битах, La la la uh, Yeah, so как Леузи, я лежу Я, блядь, Шакузи, подпеваю Музи, нет чудесами дозы Я ебал, мне су, сука, мне сука, сука потекла, Она тянет ко мне руку Я смотрю, бы ее ебала. Открываю, блядь, Майами, убиваю Время зря, мир наполнен Чудесами, конца, сука, дохуя да Ваши нахуй, все проблемы Будьте, как на Розавоне не какой дилеммы Я, блядь, молодой капок Как Леузи, как Леузи, я лежу Сижу я бляджа кузи, подпевая с темнею чудеса медузы. Эй, эй, эй. Евроток нихуя ты строк. Ебать, это охуенно было, бля, братан. Ты бы мог бы загрулить какой-нибудь свой стих. Свой это, стих загрулить? Кажется, да, <с да, да. Это будет твой дебют, братан. Нет. Вот в принципе один из моих любимых. Ну ты прям загроулишь, короче, да, вот этим, эээ, Вот это вот. Ну, извини, я не, я не умею так делать. Так, сразу гроул у меня хреновый, потому что он у меня идет от голосовых связок, а не от диафрагмы. А ты хлебни, э, жидкого золота. Смачи, так сказать. Да, ядреного. Может полегче будет. Нашли в доволе. Я за собой оставлю след. Хоть придо мной нет протопленной дорожки. Не Иду вперед, не слушая, что это бред. Мне говорили сотню раз остановиться, идти проторенным путем. И ты еще раз советовали остепенеться, но мне плевать. Считайте это мовитон. Да ладно! Такой разговариваешь, ну, такой, ну да, я в армию через неделю ухожу, там еще, и тут вот это вот... Нихуя! Иду вперед, не слушая, что это бред. Вы умеете что-нибудь делать, короче, из ряда вон выбивающиеся, что, ну, покажется вам вашим талантом? Хорошо, я перевёз, у меня есть одна песня. Раз, два, три, сук на мне, они все хоу Pull up, это гос, Lil' John, get love Тэппи курит пон, и манец, это рон-дон-дон Наски по да, я после трасс еду, еду с локом это Хуман Трафик, парень ты не трэпер, ты даже не рэпер, дай мне бэк тебя скурит, просто ссунет, пролил фэпер, я рано проснулся, просто трэпил пау. Тру, да я трахну твою бул, потому что я могу, я батабул, я бы трахнул лобозу, лил, ты блес, ю трэп. Хорош. Ну привет, ты меня ждал? Yo, Привет. Ну, привет, ты меня ждал? Тебя и я, я, я, я ждал, блядь, нормального, адекватного человека. Блядь. Я ищу себе таланты, короче. Если у тебя вот есть какой-то, я готов с радостью, я, я поддержу тебя во всем. Окончательно такой талант, да, пришел. Я 10 лет занимался единоборствами. Вот, наверное, может, в этом мой талант, я не знаю. Кикбок, Но Ну ты прикинь, ты же не можешь, короче, сейчас взять кого-то размотать. Эй, ты иди сюда, пщ! Ну-ка иди сюда. Давай, я тебе желаю тоже удачи, удачи в поисках талантов. Спасибо большое, с душой сказал Давай. короче. А ты можешь на руки там, ну, на руках стойку сделать, короче, походить на руках? Нам надо это, как-то повернуть экран, чтобы типа мы на ноутбуке. Так, вот. Секунду. Вот. Вот. Ага. Сейчас освет... я попробую. Что это такое. Пацаны! Там кто-то лежит, парни! Братан, Брат... не упади! Это друг спит! Нормально все? А, нормально, говорю, все. Хорош! О, привет! Привет, ребят! Привет! Как вас зовут? У меня Кристина и его Динар. У вас есть какой-нибудь талант? Что-нибудь можете продвинуться? Мне сейчас послышалось или нет? Водопад могу сделать дымом. Водопад? Давай. У меня есть водопад. Ты это нос втягиваешь, получается, да? Или как это делается? Не понял. Ну, я не в затяг. Я просто в рот набираю дым и носом вдыхаю. И немножко приоткрываю гуду. Если вы готовы что-то продемонстрировать, я буду только рад. Я могу спеть. Можешь спеть? Да. Сейчас это окажемся на сайте Шлюхи Дагестана. Кайфово, че. Нормально. Шмон, не воровка. <связывай> День рождения. <связывай> Крошка Тузик, воровайка, воровайка, воровайка, воровайка, Мамочка воровочка. Uh, VOROVAICKE uh, MAMA VOROVACKE TOXIC HUMANIZER Oops, I did it again, baby, one more time. <laughs> <laughs> <laughs> uh <-huh. laughs> K4! Я не помню текста. Наш монибердочь все улыбились, сисюкались, азачки воровались, дружно улюлюкали, шаманали трусики, расстрачивали сиски, а у бабушур наши растерзались сиськи. Давай, давай, а ну давай меня шманой вывертуй, да за под юбочку, поди на булочки, понюхай бабку носиком, какие запястья, вот в этом вся кто хочет, кто Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Василий Василий, очень приятно Меня зовут Александр, Саша, как вам удобно? Как вам удобно? Василий, у меня будет вопрос к вам Вопрос Если вы не против И мне было бы интересно узнать у вас Есть ли у вас какой-либо талант Может быть вы умеете петь Красиво читать стихи. Что угодно, что в вашей жизни вы умели абсолютно хорошо, абсолютно здорово всю жизнь. У меня просто сейчас ютубер один выбил мой талант, и ну как бы я его поддерживаю. Канал по-братски. Вот. Меня прозывают русским джокером. Я как, как бы, этим и держусь. Русский джокер. Вот это. Это кайфово! Ваш пень, похоже, я знаю. Прикиньте, вернитесь от джокера, который вот так бы смеялся. Вот это круто! Вот это круто! Ну нахер! вот и мне всегда узнают и сейчас сейчас рулетки и уже люди узнали я очень редко сюда попадаю как бы и все ну стараюсь меньше попадать боюсь на всех этих стримеров блогеров С, слушайте я я не знаю не надо бояться абсолютно потому что как как бы там ни было я поддержу В любом sorry, случае. Sorry, вот и мне уже прославили поэтому ну талант у меня только ржать вот и все я не пою не и что такое а ржать как русский джокер вот посмотришь канал по братски там увидишь встреча с мормоком и ты увидишь ну правда и Василий, да. а вы можете сейчас это продемонстрировать вот это вот долги немножко мне мне просто очень интересно типа прежде чем искать Есть такое Это хорошо, очень даже кайфово Василий, вот. это кайфово ну, вот так... Это заразительный смех Я вот, хочу вам сказать, вот, Василий вот. Я, Это я это, Это же приятно. реально классно а, то, что... Я уже все уже... Все, ведущий Запустили опять... и... и также тоже красный был этот Блогер Алик тоже красный Я говорю, все, я не могу Запустили лодку, все, погнали Пил, пил, пил, пил Пил, пил, пил, пил вот так, Александр, ну вот так, ну что, я такой человек ну, что Василий, делаешь? это очень круто, вы очень позитивный человек я, я могу пожелать вам только всего самого хорошего и нужного для вас В первую очередь нужного для вас, чтобы все было хорошо Да-да, чтобы Абстрагировали Кайф, какой кайф и вас не остановить вообще. Удачи, удачи тебе, удачи. Всем спасибо. Спасибо, спасибо. Эй, друг, привет. Здорово, здорово. Я вижу, у тебя есть гитара, и наверняка ты что-то с этим можешь сделать. Не успеет, очевидно. Ну, очевидно же, да. Саня, тупой дурак, ну. Да зимой холодною в крещенские морозы Чепечут песню соловей и распускаются мимозы Когда взлетаешь к небесам и там паришь, пугая звезды А над окном твоим совьют какие-нибудь птицы гнезда когда девчонка толстая журнал приобретает мода, и снит как будто и у нашей в школе не дают прохода, когда милиционер усатый вдруг улыбнется хулигану и поведет его подруги, но не в тюрьму. Ах, рану, знай, это любовь, С ней рядом амур крыльями машет. Знай, это любовь, сердце не прячь, Амур не промажет. Когда мальчишка на асфальте Мелом пишет чье-то имя, когда теленок несмышленый, губами ищет мамки в Когда веселый бригадир да яркущий плед возле клуба. Когда солдатик лысенький во сне целует друга губы. Когда безродная дворняга взобраться хочет на бульдога. Когда в Купаловскую ночь две пары ног торчат из стога, Когда седой профессор под дождем по лужам резво скачет, А зацелованная им девчонка над пятеркой плачет. знает это любовь, с ней рядом Амур крыльями машет, знай это любовь сердце не прячь амур не промажет Любовь зимой приходит в платье белом Весной любовь приходит в платье голубом Любовь приходит летом в платье зеленом, А осенью любовь приходит золотом Любовь зимой всегда приходит в платье белом, Весной любовь приходит в платье голубом Любовь приходит летом в платье зеленым а осенью любовь приходит золотом. А осенью любовь приходит золотом. Николай! Это было очень круто, типа, я не знаю, мне нравится твой голос. Большое спасибо за просмотр, дорогие друзья. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого формата видеосъемки. А с вами был Йова Гейм. Всем пока! -у! One, two, <laughs>